всем привет друзья интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново я серый кролик Ну вот сегодня мы находимся в городе кличи вблизи дока где по четвергам реализуют цыплята утята гусята бройлеры дорожечные подрожечные ну и как вы понимаете вся здесь хозяйственная, которая только возможно сейчас пройдемся придам покажем что здесь наличие друзья если кто-то хочет что-то приобрести каждый четверг с 8 часов утра до 11 стабильно здесь они находятся так, это вот утята. Они уже подросченные. Здесь вот такие. Здесь брулеры. Та же уже. Здесь у нас же курки. Что-то Та, такое, что интересует, подъезжаем каждый божий четверг. С 8 до 11, ну максимум до 12. Я уверен, что времени достаточно подъехать и что-нибудь себе приобрести. Курки разные, от молоток до же взрослых, цены тоже разные, поэтому кто хочет, кого-то что-то заинтересовало, подходим и уточняем, как по цене, потому что цена меняется, цыплята подрастают, поэтому цена само собой меняется. И то, что я сегодня могу сказать, ну, какая цена на сегодня, на следующий четверг она будет, может быть совсем другая. Вот какие, посмотрите, а, красавицы. Ну, или касался Выборы есть людям не мешаем Также курки различные. Наличие бройлер, подростчины и все остальное. Так что, друзья, если кого-то что-то интересует, то вороских вблизи дока приобретаем. Не стесняемся. Всем пока. Мы тебе сюда не приехал. Также сюда привез кроликов. Две парочки. Яйцо куриное, Ну и цыплята глашейка, который еще остались у нас. Вот так бы